Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Адель Шмилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Больше, чем просто праздник. Столица Татарстана присоединилась к 16-му параду российского студенчества. Открыта еще одна новая основа для научных свершений. Создатель супермолекул удостоен Арбузовской премии. Трудно усидеть на месте. В Казани состоялся Всероссийский день бега. Казань присоединилась к 16-му параду российского студенчества. Впервые это масштабное мероприятие было проведено в 2002 году в Москве. Подробностями с прошедшего мероприятия поделится Диан Шилова. 16 сентября более чем в 40 городах Российской Федерации украдутся 16-й парад российского студенчества. От Казанского федерального в этом мероприятии принял участие порядком 4 тысяч студентов. Каждый год парад позволяет множеству первокурсников по всей стране объединиться в многотысячную студенческую колонну, встретить праздник молодежного единства и пройти посвящение первокурсников ряды студентов. Мы свой праздник сделали 1 сентября. Как и подобает лучшим традициям нашего университета, с участием нашего рек, директоров проектного корпуса. В Казани в этом мероприятии Центра семьи Казан приняли участие около 20 тысяч человек. В целом по республике у нас всего студентов составляет около 160 тысяч. И Казан считается городом студентов. Участников 16-го парада российского студенчества поздравил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своем приветственном письме подчеркнул, что сегодня первокурсники станут частью большой дружной российской студенческой семьи. Эмоции на самом деле уйма, буря впечатлений. Самое главное, что нам дали обложки на студенческие. Парад российского студенчества в Казани стал не просто шествием, а праздником. Яркие, красивые акробатические и песенные номера. Много смеха, танцев и теплые слова. Хедлайнером фестиваля. Фестивале стала группа Чечерина. Диана Шилова, Лена Владислав Михневский, Универньюз. Никакие санкции не мешают сотрудничать Татарстану с разными штатами Америки. Какие перспективы нас ожидают в дальнейшем узнавал наш корреспондент. Перспективы сотрудничества Республики Татарстан и штата Нью-Йорка обсудили в зале попечительского совета КФУ. Встреча состоялась 18 сентября. В этот раз более конкретные приняты принципиальные решения о том, чтобы создать рабочие группы для развития отношений по ряду направлений, ну, представляющих взаимный интерес. Это связано с проблемой подключения малого бизнеса в первую очередь. В разных отраслях. Потом сфера образования, обмен студентами. Здесь взаимный, так сказать, интерес обнаружился. К слову, ничто не мешает развивать сотрудничество на уровне субъектов. В целом, на федеральном уровне обе стороны заинтересованы в создании позитива на разных уровнях, в том числе на межрегиональном. Веста Земского, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Имя выдающегося химика, который удостоился почетной премии Арбузова, больше не загадка. Все подробности с торжественной церемонии вручения в материале нашего корреспондента. Уже много лет Казанский университет является одним из инициаторов Арбузовской премии, которую вручают выдающимся химикам. Такое событие повторяется лишь раз в два года и имеет особую значимость для научного общества России и мира. В основном это зарубежные ученые получают эту премию. Из отечественного только два человека пока получили эту премию. Это самый первый там Аркадий Николаевич подавик был, представитель нашей Казанской химической школы, нашего университета. Вот, и Ирина Петровна Белецкая. После приветственного слова интрига продолжалась недолго. Заслуженная премия Арбузова в области фосфора и органической химии досталась Манфреду Шейру, профессору из Германии. I'm, I'm the... Мне удалось создать новые шарообразные структуры, не имеющие аналогов, что позволило значительно развить теоретические представления о химии фосфора. Адель Шемилова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Фоллинг Волслеп ⁇ вызов для молодых ученых, как КФУ провел региональный этап международной конференции. Смотрите прямо сейчас. Folling Walls — это международная молодежная конференция, позволяющая молодым ученым с разных стран взаимодействовать друг с другом. Казанский федеральный университет принимает региональный этап конкурса, так называемый Falling Walls Lab. На конференции участники могут представить свои идеи, изложить научные концепции или предложить новаторские методы решения различных проблем и задач в любой научной, общественной, производственной или бизнес-сфере. Участники получат всего три минуты и три слайда на презентацию своей работы. За три минуты? Показать вот свою тему, вот это надо, такой талант. Поэтому давать много времени, это может развязать слишком глубокие дискуссии. А вот сделать так коротко и внятно, о чем тема, вот это вот, вот, это вот и оценивается особенно в этом проекте. Лучший из докладчиков отправится в Берлин для выступления на основном этапе конференции Falling Walls, среди лучших ученых и исследователей мира. Конкурс поможет найти наставника и единомышленников. Лучший из идей получит оценку иностранных ученых, что позволит ее автору модернизировать ее под любые условия. Основной этап конкурса пройдет 8-9 ноября. Артем Тупичкин, Линар Довлетиаров, Универ -Ньюс. Двери альма матер открылись для очередного важного гостя. На этот раз КФУ почтил визитом министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики. Кому и чем запомнится прошедшая встреча, узнаете прямо сейчас.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 Как ему это удалось, выясняла Лилия Кашварова. Ряды казанских медалистов пополнил обучающийся девятого класса лицея имени Лобачевского Ильдар Гайнулин, выигравший золотую медаль первой Европейской олимпиады юниоров по информатике и Джой. Конечно, это то, с чем я хотел связать про будущую жизнь, Самый высокий уровень, я не отбивался чего-нибудь. 7 по 13 сентября в столице Болгарии, в городе София, состоялась первая европейская олимпиада юниоров по информатике. Он поставил себе цель стать чемпионом мира, я так думаю. Мы ну все делают для того, чтобы достигнуть этой цели. По результатам первого тура Ильдар Гайнулин оказался на первом месте, однако во втором туре его обошел школьник из Грузии. В результате Ильдар занял второе место и получил золотую медаль. У нас весь лицей ⁇ это лицей увлеченных наукой, образованием детей. Однако в командном зачете представители России все-таки завоевали первое место. Лилия Кошварова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 16 сентября вся Казань отметила Всероссийский день бега. На Кремлевской набережной состоялся кросс-нации. Чем запомнилось данное мероприятие, расскажет Аурелия Сташкова.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 На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за новостями вместе с Универньюз, смотрите нас в социальных сетях и продолжайте быть в центре всех событий. До новых встреч в эфире.